Фейсбука или других, других э, э, э, СМИ, скажем так, еврейских, да, о международном, э, международной встречи Рош Ходыш. И вот мы, как всегда, начинаем э, первопроходцы. Надеюсь, что эта встреча принесет всем нам удовольствие и наполнение энергией, новыми знаниями и позитивом на весь следующий месяц, несмотря на все его непростые моменты. И сегодня с вами Ирина Склянкина, руководитель отдела еврейского образования России Тула. Михаил Загорская, координатор еврейского образования Украина. Рабина Ольга Вайнштейн, директор проекта Кешер в Израиле. Кто Марина? еще с нами сегодня? Где, наша Марина? Где наша? Марина? Марина. Марина. Марина Мардухович, координатор еврейского образования, Беларусь, Гомель. А, я вас еще раз приветствую, дорогие подруги, и хочу задать вопрос. А знаете ли вы, почему мы собрались именно сегодня? И почему у нас с вами, по нашей просьбе, дресс-код одежда с элементами белого? Кто-то знает? Может быть, кто-то скажет? ходыш месяц начинает. Отлично! Правильно! Верно! Конечно же, сегодня новолуние, Первый день. Прош ходыш Начало нового месяца. Рош-ходыш – это начало цикла. Я бы так сказала, символический старт. И во многом от нас с вами зависит, насколько удачным станет для нас наступающий месяц принято, все значимые э, даты, значимые дни у нас с вами отмечать э, зажжением свечи. Но сегодня не шаббат и не емко, и сегодня, чтобы сделать этот день выделенным, праздничным, поэтому мы одели белые одежды, и поэтому я предлагаю зажечь свеч, свечи, которые мы просили вас, если они у вас сейчас где-то рядом, можете взять и зажечь Свечу, в честь рожь, кодыша нашего с вами дня, чтобы выделить его и сделать, принести атмосферу, да, не только в свой дом, не только в виртуальное пространство, где мы сейчас вместе с вами, и в себя, да, внутрь себя прославиться вот и получить удовольствие. Давайте это вместе сделаем сейчас. Кто взял с собой свечи? Как раз самое время их зажечь. Мы не говорим благословения, но мы зажигаем, мы зажигаем э, свечи, чтобы выделить этот день, чтобы э, для нас он стал таким выделенным особенным. Ну, будем наслаждаться цветом свечи и обществом друг друга. А. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему а, дни Рошходыш имеют особенное значение для женщин? Не стесняйтесь. Включайте себе микрофон, кто хочет сказать. Потому что женщины не отдали золото на цельца. Прекрасно, спасибо. Могут не работать в Рошходыш. Замечательно. А, чуть поподробнее, может кто-то еще дополнит Наталью. Присоединяйтесь. Элеонора, выходите? Можно? Да, а кто? Да, можно, можно, нужно. Но в свое время женщины отказались отдать драгоценности на золотого тельца, и господь Бог даровал женщинам первый день каждого месяца как и личный праздник. Прекрасно. Мария, включи, пожалуйста, нам этот слайд. Да, еще кратко вспомните, что такое золотой телец, вдруг кто-то не в курсе, прям кратенько предысторию этого. А, когда Моисей, да, на горе, Сина, на горе. поднялся за жалями завета, народ пришел, что его слишком долго нет. Пришел к Аарону, попросил, заставил разные версии, дает нам устная традиция, сделать им нового бога, который пойдет перед ними. И таким образом на свет появился золотой телец. Арон сказал, пойдите, за возьмите драгоценности у жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, но в итоге написано, что он принес им свои драгоценности, никто не дал ничего. Да? И вот женщинам, мы видим, что говорит нам устная Тора, да, Мидраж 7 века, когда мужчины попросили у женщин золотые украшения, чтобы отлить золотого тельца, те отказались, их отдать и не послушали мужчин. За это Всевышний одарил их в этом мире и в будущем, в этом заповедью новомесячья. Рош-Ходаш, будущим тем, что их красота обновится подобно юному месяцу. А как вы думаете, связана ли женщина и э, луна? Обновляется постоянно. Мария, можно следующий слайд? Обновляется. А еще? Освещает. Красивые, Освещ... красивые. Красивые. Женщины такие же загадочные, как Луна. Освещают ночью путь. Прекрасно. Мы всегда готовы светить. Такие же переменчивые. Сегодня мы одни, завтра мы другие. Спасибо, Татьяна. Чувствительная, как Луна. пишет из Израиля. Спасибо, спасибо. Но и очень многие циклы... Циклы... Пардон. многие циклы в жизни ц... женщин совпадают с лунными циклами. Да, мы же тут все женщины, что же за партнер? Все нормально, Ларис. Женские дни наши, да, они считаются по Луне. Беременность да. считается тоже по Луне. А вот вот еще с беременностью, да, мы как во время беременности мы увеличиваемся, после родов улучшаемся, и начинается отчет новой жизни, как отчет нового месяца, да? И еще говорят, что процесс рождения подобен получению света от Солнца и передаче его Луне. Может, у кого-то какие-то еще ассоциации с Луной и женщиной? Обратная сторона есть у женщины. Красиво. Видите, когда, как сколько сразу у нас пришло всего, какие творческие люди, какая богатая фантазия и знания. Спасибо вам большое. Мариш. Можно а добавить? Обратная сторона, да. луны, сторона Луны — это лилит, которая совершенно не приветствуется в, в иудаизме. Темная, да, темная сторона да, Луны. темная. Я просто астрологию изучаю, я с этой точки зрения говорю. Спасибо большое. Образ лилит очень интересный. Оль, я думаю, как-нибудь да. мы его рассмотрим с тобой, да? Это Мне считается интересно. самая первая женщина, которая была до хавы. И вот это такой антагонизм некий проводится, да, но сейчас мы не будем на этом останавливаться, но спасибо большое, что эту тему подняли, мы к ней вернемся на, одном из следующих, на одной из следующих встреч. Спасибо. Спасибо. И согласно Талмуду, женщинам рекомендуется воздерживаться от работы в руш -Кодыш. и особенно от придения, от качества, от шитья, от вышивания. Это те работы, которые были во времена строительства переносного храма. Чем же женщинам заниматься в это время? Конечно же, творчеством. «Медра женщин» – книга, изданная недавно в Израиле, повествует о собрании женщин на еще в Средневековье, где они занимались устным женским творчеством, собирали истории, загадывали что-то на будущий месяц, писали молитвы, различные женские благословения, которые охватывали весь женский цикл жизни. И сейчас я вам хочу представить, Уникальную женщину Наталью Кожевникову, которая пишет стихи. Она наша активистка из города Могилева, выпускница проекта «Бейт Бина», «Бей Бина. Текст душа здоровья». Она организовывала встречи в женских клубах по изучению еврейских текстов и писала удивительные медраши такие личные. Вот, например, мне поразила ее Медраш Руд История с продолжением и молитва о ребенке. Вот. И она, автор сборников поэтических Ритмы сердца, в Серебре ноября. И я хочу дать попросить Наташу почитать свои стихи сегодня. Спасибо, Марина. Во-первых, я очень рада видеть всех знакомых и незнакомых женщин. У нас сразу все подруги. И вначале, раз у нас э, по случаю Рош-Ходыш э, встреча, я хочу сказать, что в моем первом сборнике есть стихотворение на этом четверостише. Я длинных стихов не пишу. Самое длинное стихотворение – это круглый год, когда я каждый месяц описываю с точки зрения традиций и праздников. Если кто-то захочет, в моем первом сборнике называется круглый год, могу послать всем, кто заинтересуется. Ну, и поскольку мы говорим о творчестве, у меня с поэзией связано э, очень, э, ну, не то, что много, но много, э, э, несколько стихотворений, в которых переплетается творчество, <поэзия> поэтическое и рукоделие. И даже первый сборник я хотела назвать свою я вкладываю душу. По первой строчке творения, которое называется «Рукодельница». И если будет когда-нибудь видно, у меня здесь все мои одеяла вязанные и шитые. Я за корону шила шесть одеял наскутных девочке. Это новый вид творчества. В прошлом году большой плед связала, все стулья обвязала, носки кто просил, кто не просил. Так вот, рукодельница. И даже крестиком вышиваю. Свою я вкладываю душу, когда стежком равняю нить, Цветок, морское дно и сушу все бисером могу расшить. Я не бываю одиноко, живу в согласии с собой И вышиваю дочкин локон, и небосвод наш голубой, С легкими крестом я вышью море или дом. Как красота меня спасает, Она мне душу очищает. Спасибо большое, Петра. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вам, спасибо, спасибо, спасибо, Марина, за такие теплые слова. Если будет возможность, будем читать, будем творить. Спасибо. Будем. Потому что сегодня мы празднуем Рашходыш по-разному, да, Марин? Да, и сегодня женщины празднуют Рошходыш и занимаются изучением еврейских традиций, образованием, музыкам, пением. Кстати, традиция ставить на стол бокал Мирьям возникла в 80-х годах в группе Рошходыш Бостона США. Она была изобретена Стефани Лоу, которая наполнила бокат Мирьям Хаим живой воды и использовала его в церемонии женской медитации. Как вы знаете, бокал Мирьян связан с медрашами, а чудо-снедейственными колодками названным ее именем и сопровождавшим израильтян во время их 40-летнего странствия по пустыне. И я хочу вам представить... Одну секундочку, сейчас. А, вы увидите бокал Мирьем на слайде, там как раз написано Мирьем, да? Видите? Да. А, с бубным мирим, который провел за собой с тимпаном женщин. И вот мы используем на женский седер, а возник кто? Он оказывается на встрече Рошкодыша. Вот, вот этот бокал, ему уже 11 лет. Этот бокал э, мне подарили, э, э, по-моему, на празднике в э, Международном женском седере. Руководитель нашего клуба женского э, Лена Зайцева. Вот, и этот бокал вот сейчас со мной, и на каждый женский седер я достаю его, наполняю водой, и это очень хорошая традиция. Супер, Вообще волшебно. Шупер, Марин, поздравляю. И память, Пула. память какая, Оленя. Да, да, это память и это так приятно и это связь, связь всех женщин, которые вкладывали, вот как Наташа говорит, вкладывали всю душу в проект Кешер, в связь с женщин, в передачи традиций. Это нас объединяет, действительно, это здорово. И повыше, Маринка, подними бокал, Раисе не видно. Может вот. поближе, да, вот поближе. Это авторская Это работа, художница расписывала красками. Вот такая незнакомка женщина, такая прекрасная. Один из вариантов проведения встреч в «Шушходыш». Видите, как да. много. Да. Спасибо. Кстати говоря, вот не могу просто молчать. Ну, я Наталья Бабаян из Волгограда, я думаю, что присутствующие меня большинство знают. И вот то, что... Марина сказала про бокал, по-моему, это очень здорово, это такая как бы ритуал и традиция. То есть человек сам создал себе благодаря одной женщине, у другой у Марины создалась своя традиции, свой ритуал. По-моему, это очень здорово. И вот хочу предложить тоже еще один ритуал. Ну вот вообще в древние времена, вообще как у нас происходило, какие новости, как люди получали новости. В древние времена два свидетеля должны были подтвердить, появление новой луны, да, чтобы верно определить, когда же наступают праздники этого месяца. И нам Мишна что говорит? Она говорит, что два свидетеля сообщают, что они видели Новолуние, и они куда это сообщают? Они сообщают это суду в русалине И судьи тщательно опрашивали свидетелей всегда, а потом провозглашали, что Новолуние действительно пришло, наступило. И чтобы это весь быстрее дошло до других людей, что происходило? Нужно было как-то оповестить всех, довольно действительно быстро, да? И вокруг сюда, или вот в каком-то месте, на которое всегда обращались зоры, чтобы быстро передать сообщение общине на холмах, вот на этих вокруг Иерусалима, где у нас центр в Иерусалиме, куда все взоры обращены, в Иерусалим, и вот на этих холмах вокруг Иерусалима зажигали костры. И каждая община, которая видела эти горящие огни, она зажигала свой костер. И вот таким вот образом новость о рош она передавалась от города к городу. Вот так вот, в общем-то, рождалась вот эта вот, я не знаю, можно ли это назвать традицией, но это такая неоспоримая вещь, когда из Иерусалима растекалась весь ну, Рош-Ходыш во все остальные общины. Вообще некоторые современные группы э, Рош-Ходыш э, вспоминают табычи, они начинают свои ритуалы таким образом. Э, это, это абсолютно точно. Все в группе, в женской группе, например, получают свечи, да? И одна участница зажигает свою свечу, вот мы начали с чего? Мы зажигали свечи, зажигает свою свечу. И потом она передает пламя этой свечи на другую, да, и таким образом вот этот свет, он расходится на весь круг собравшихся. И мы вот таким образом вспоминаем, как вот эти древние костры еврейского народа, они передавали свет и надежду и тепло. И вот сейчас мы можем это же самое передать через свои свечи своим подругам. Даже сейчас виртуально мы это можем сделать. И мне кажется, что этот ритуал, он вообще приносит и свет, и ощущение святости во встрече рош и подчеркивает вообще древнее происхождение все-таки вот этого явления, праздника Новолуния. Ну, то есть цель соблюдения рош она не в том, чтобы осветить его, вот как день покоя, вот умиротворения, да, а скорее, наверное, в том, чтобы выделить его вот именно как праздник. И вот, наверное, хотелось бы предложить вам вот отпраздновать праздновать в таком формате. Праздника. Вы помните этот ритуал? Спасибо. Кто был на семинарах проекта Кэшер, как мы зажигали прощальные свечи? То же самое. От одной свечи мы друг у друга, не Проект по очереди Кэшер. только, вот частично мы использовали его. Видите, как много... И давали, а подходили дальше... к окну, в котором отражались свечи и махали тем, кто не здесь, а присутствует в разных городах. Да, спасибо, Лариса. А, месяц А, который уже сейчас наступил, если считать от выхода из Египта, от месяца Nissan, он месяц пятый по счету. И одиннадцатый, если мы будем считать от сотворения мира, от месяца Тишера. небесное тело, которое соответствует этому месяцу, конечно же, Солнце. Колено, которое соответствует месяцу А, колено Шимона. Орган левая почка. Качество слуха. Психия, естественно, огонь, потому что солнце. А созвездие этого месяца Лев. А в Мидрашах, в Танахе написано, что храм наш называется еще Ариэль. Такое у него есть еще одно название, да? То есть Лев-Бог. И также написано, что одно из альтернативных названий Иерушалайма, также Ариэль. В месяце Аф у нас с вами есть прекрасная возможность смотреть вперед и подготовиться к таким возвышенным э, дням двух очень важных месяцев – Элуль и Тишны. А по этой причине уже с 15-го мы с вами можем желать друг другу хорошей записи и подписи – Тува, Вахатима, Тува. Э, так как созвездие этого месяца – Лев, э, то все люди, которые родились в этом месяце, они… Собой, как несутся, да, отпечаток царственности, благодати, любови. И мы это можем заметить. И я уверена, все сто процентов, что сегодня среди вас обязательно найдутся те, у кого день рождения в месяц А. Скажите, пожалуйста, есть ли такие среди вас? У кого день рождения, вот, -вот в месяц в август А? У меня да? где или Алина а Отлично, Спасибо. супер! Я вас поздравляю, я уверена, что все здесь присутствующие поздравляем вас с наступающими вашими днями рождения. Мазальтов, мазальтов, я желаю вам, естественно, здоровья, мы все вам желаем. И очень хочу, чтобы реализовалось пророчество да, наших мудрецов, пророков, чтобы месяц Ап, несмотря на то, что он такой сложный, да, и входит в состав трех траурных недель. Ребята, и тому подобное, чтобы ваш месяц осветился в будущем и стал большим-большим праздником. Ну, и еще хочу сказать, что лев, он символизирует э, двух два колена еще наши. Одно это Еруда, царское колено, да, род Давида, цари. И еще, да, он называется Гурналье, такой маленький льонок. Поэтому надел э, и Иерушалаям в 50-м году был утвержден Герб Индушалайна Лев, старший на Гербурге. Оля. Ходыштов. Секундочку, вы меня видите? Я вот. Да, все хорошо. И слышали? Да, и это еще даже лучше. Вот, как Михаил правильно сказал, есть и две традиции в иудаизме отчета месяцев. Значит, первая из них, она как бы традиция по Торе, и по ней действительно Ниссан, это был когда-то древний новый еврейский год. Поэтому от места Ниссана мы отчитываем месяц как пятый, и по традиции наших мудрецов, комментаторов Талмуда и Мишне, то есть Мишны и Талмуда, да, мы отчитываем его как одиннадцатый месяц, потому что двенадцатый — это месяц Илюли, и с месяца Тишрей мы уже начинаем Новый год. Вот. И откуда же, собственно говоря, берется наше название месяца Ав, да, который немножко напоминает август. Вот. Так месяц Ав начинает, на, называется так, именно по вавилонской традиции, с э, периода изгнания, вавилонского изгнания, когда э, евреи так начали называть все месяцы. Вообще большинство месяцев еврейского календаря начина, называются каким-то образом словами, связанными с вавилонскими или акадскими языками. Вот. Поэтому э, стоит заметить, что э, Вавилон, оно вообще пришло из Акадского языка, и там оно э, обозначает слово Абу, и это значит э, тростник, потому что в этот месяц собирали тростники повсюду для разных целей, в том числе там, деревья срубали для э, э, жертвенников в храме, вот. но не только это, по другой традиции еще одной, э, Ав это огонь. Вот. Это можно посчитать, если кто из вас был в Израиле в августе, то можно понять, откуда, собственно, эта метафора возникла. Да, это самый жаркий месяц в году, поэтому, собственно говоря, так и названо было. Еще одно из названий этого месяца на иврите называется «Ав то есть «Утешающий Ав». Почему он утешающий? Потому что нам в этом месте действительно необходимо утешение. Потому что, как мы знаем, с момента 17-го Томуза, это месяц, предшествующий месяцу Ав, у нас начинается три недели до 9-го, включительно три недели, которые называются в удаизме межтеснин. Это че, когда человек, э, люди, вообще весь еврейский народ скорбит от э, начала разрушения стен старого, старого когда-то ст, города Иерусалима до полного уничтожения храма, причем дважды. И понятно нам, современным людям, что наверняка все эти даты, в общем-то, были каким-то образом распределены иначе в еврейском году, но чтобы не жить, что называется, одними разрушениями, какими-то трагедиями, трагедии, трагедии, мы решили, наши мудрецы, все нашего народа, решили аккумулировать все связанное с этими датами, ближние друг к другу, как близлежащие друг к другу даты. Вот эти три недели мы называем неделями межтеснин, и 9-го Ава там аккумулируется очень много, дат, о которых мы еще поговорим, трагически для еврейского народа, опять же, но мы прекрасно понимаем, что это, в общем-то, привнесено, видимо, частично, хотя бы искусственно было. И э, таким образом, название месяца Ав Менахем, утешающий Ав, он получил вот э, во времена Средневековья, то есть не сразу вот так называли. Менахем есть такое прекрасное имя мужское, да, вы знаете, вот, э, это слово Менахем, вот, утешать, утешающий. Э, затем, э, мы говорим, есть такая традиция, в Мишне написано предложение о месяце А. Вы знаете, что когда мы празднуем месяц, праздник Пурим, он у нас наступает месяц Адар, написано, опять же тоже в Мишне, что мы приумножаем нашу радость. Да? То есть вот праздник Пурим, веселый праздник, есть карнавал, есть Пурим Шпиль. Точно так же мы ее приуменьшаем в месяце А, потому что аккумулировано очень много трагических событий для еврейского народа. Вот это одно из как бы понятие этого месяца, но важно заметить, что вот именно в период ним, когда мы начинаем с 17-го тому за до 9-го, отмечать эти дни, важно заметить, что люди часто очень, то есть более соблюдающие или даже, может, менее соблюдающие, сейчас это особенно подходит, к сожалению, к нашему периоду короны во всех странах, Люди просто стараются не бывать на каких-то увеселительных мероприятиях, не слушать веселую музыку, частично даже люди не стригутся, кто-то с начала месяца АВ стрижется, кто-то вообще с 17-го Томуза еще предпочитает этого не делать, не посещают свадьбу, вообще в Израиле их как бы нет в, это, в этот момент, по разным традициям сифарская и шкинаская немножко разные, там разные даты, но смысл один и тот же. Вот. И таким образом мы вот посвящаем эти три недели, плюс еще посты э, Гедалия, как вы знаете, есть у нас еще, Вот посвящаем эти даты, э, соответственно, э, оплакиванию того, того храма, который был в Иерусалиме. Собственно говоря, о релевантности вообще этого поста. Вы знаете, что храм у нас был построен довольно-таки давно, да, больше чем 2500 лет назад, особенно если брать самый первый храм. И, собственно говоря, спрашивается вопрос, насколько нам сегодняшним, вот с вами живущим людям, насколько это релевантно оплакивать э, то, что было, собственно говоря, тысячелетия назад. Многие народы вообще даже не помнят, что у них было тысячелетиями назад. Но есть такая притча, неизвестно, имеет ли она историческую подоплеку под собой, может быть и нет. Гулял однажды Наполеон по городу Парижу и э, вдруг слышит э, песни такие очень грустные какие-то, похожие на плач доносящийся из какого-то там места на улице. Он спрашивает своих слуг, говорит, что это такое, кто плачет, почему мне не доложили, что что-то там произошло. Ему слуга отвечает, что плачут евреи из синагоги, потому что у них был разрушен храм. Он говорит, какой храм, почему мне не доложили. Вот. А ему говорят, ну вот на тот момент, там, да, это было там практически 2000 лет назад, там, 1800 лет назад, он подумал и сказал, что народ, который оплакивает свой храм, который был разрушен, столько много э, столетий назад, он э, обязательно его отстроит заново. Собственно говоря, если так посмотреть на государство Израиль, так и получилось. И вообще есть такая, такое понятие еврейской вот этой национальной памяти, когда мы помним не только головой, но еще и чувствами. Это мы очень сильно вспоминаем, когда мы сидим за седерным столом и чувствуем себя именно теми рабами, которые вышли вот сейчас вот из Египта. Точно так же, когда мы отмечаем 9 Авы или вообще вот находимся в этом периоде ним, мы ощущаем на себе, прочувствуем вот это разрушение храма для каждого, оно свое. Поэтому есть релевантность, и как бы мы на это не смотрели, сегодняшними глазами она, естественно, есть. И как бы, чтобы заключить, наверное, но мы еще поговорим, то есть я, я еще забегу вперед, и есть еще и радостные даты в этом месте, безусловно. Но э, хочется именно отнести это к тому, что э, когда-то, вот когда существовал храм, можно его смотреть там разными глазами, да, все-таки приносили жертву животные сегодняшним, может быть, нам это тяжело воспринимать как э, современным людям, да, но когда-то у каждого человека был вот, э, свои, значит, поступки, которые хорошие он совещал, э, со, совершал и плохие, да, есть такая Мишна, которая говорит, что у нас 50% 50% хорошего и плохого в нас в каждом. Вот, человек знал, что он за плохие поступки должен принести в жертву, он вот вел этого своего барашка или там кого-то там, он вел в храм, причем пешком в Иерусалим, как правило, занимало дни, и все люди знали, что он что-то плохое совершил. То есть было какое-то такое признание, и вот как мы говорим на иврите Хашбон нефиш когда мы отмечаем праздную кипур да, вот у человека это было, видимо, не один раз в году а множество раз, и поэтому есть в этом какая-то релевантность, и на сегодня, что мы, хотя бы, ну, мы, естественно, не, при, не э, приносим каких-либо жертв в храме, но отдавать э, отчет своим поступкам, это очень-очень важно, и вот это вот как раз напоминание нам об этом. Спасибо большое, Оль. Хетбон-Нефиш — это дословно да, счет души, ну, что не все у нас э, говорят на иврите, да, и тут вот анализ такой, назовем его так, в преддверии э, Йом кипура а 9 ава, как проблемная дата, впервые появляется у нас в нашей письменной торе. Да? Это недавно мы читали, не так давно читали главу шлах, и там рассказывается о грехе разведчиков. А разведчики пошли, говорится, строили, причем Господь их не направлял, это опять же по желанию народа, они сначала должны были исследовать эту землю, прежде чем ее завоевать, как они решили, хорошо, Моисей согласился, они пошли. Это были выдающиеся люди из 12 колен, это были самые божаки этих колен, и они пошли, и 10 из 12 вернувшись, сказали, что страна Израиля непригодна для завоевания, и с рыданиями тогда евреи отказались выполнять волю Бога и завоевывать Эрис Исраэль. Потом это спровоцировало восстание против Моше, и тем самым они обрекли себя на 40-летнее странствование в пустыне, во время которого, как вы знаете, все поколение пустыни умерло и не вошло в Эрис Израиль. То есть в данном случае... Напрасные слезы и вопли, поступков-то не было сначала никаких, стали серьезной виной. Наказание – это реализация придуманных страхов. И, как говорит Талмуд, уже устная Тора, «Это была ночь на 9-е авы». И сказал им Всевышний «За то, что вы плакали в эту ночь понапрасну, я заставлю ваше будущее поколение плакать каждый год в эту ночь». То есть, таким образом, мы сами создали себе славую позицию в календаре. День 9 Ава, когда нас легко достать. И доставали. В этот день произошло множество негативных событий с еврейским народом, начиная от разрушения храмов, обоих храмов, до создания гетто, изгнания евреев из Англии, Испании, Франции, очень-очень много всего перечислять, вот прям такой несчастный день, да. И как Оля сказала, стараются в этот день себя не подвергать лишней опасности, да, избегать каких-то ситуаций таких, могущих принести вред. Почему были разрушены оба храма? Что нам на это говорит устная традиция, как вы видите на слайде? Первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолпоклонство, кровосмешение и кровопролития. Но второй храм, во времена которого занимались изучением Торы, выполнялись заповеди, царило благочестие, за что был разрушен он? За беспричинную ненависть, чтобы помнил ты, что беспричинная ненависть равносильно всем трем грехам вместе взятым, говорит нам об этом Талмуд. И поэтому день 9 Ава начинается с молитвы, со свитка Эйха, который создан как раз по поводу разрушения Иерусалима и храма. Начинается суточный пост этого дня, цель которого – извлечь уроки истории и напомнить нам, что грехи предков стали причиной несчастья для потомков. Понять и не повторять этих ошибок. Собираясь вместе, евреи пытаются наладить отношения между собой. Таким образом, превращая день страха и траура в день мужества и надежды. И о чем это говорит нам сегодня? О том, что мы должны ценить друг друга, ценить то, что имеем, заботиться о себе, о том, что нас окружает, меньше обсуждать, меньше осуждать и делать больше добрых дел. Спасибо. Оль? Звук. Оль, микрофон. Да, да, да, там все хорошо. Вот, как уже мы э, сказали, вот да, мы сейчас переходя буквально к празднику, который мы все-таки празднуем 9 -го, 15 пятнадцатого в месяце Ав, ав э, хотелось бы отметить, собственно говоря, о том, что э, те травмные даты, о которых мы сейчас говорили, от семнадцатого Тамуза до 9 ав и также вот, э, пост э, Гидалии, который тоже связан с разоружением Иерусалимского храма, они вообще по по разным традициям сегодня соблюдаются разными общинами. Есть общины, которые соблюдают это, вот как оно было веками. То есть люди сидят на полу, читают, или на земле, да, если это на улице, читают свиток Иха, и, в общем, и, и, и молятся, и так далее, и соблюдают пост. Но у нас, в, значит, у пророка Захария есть такой отрывок что сказал Всевышний, что 17 Томуз, это я перефразирую, да, уже говорит, пост такого-то места, да, 17 Томуз, 9 Вавы пост Гидали, они станут праздничными датами для колена Иуды. И как такое вообще может быть? Почему они станут праздничными датами? Если вообще принято поститься и грустить, и плакать, вот мы про, про Наполеона сейчас поговорили с вами. Дело в том, что э, смотря как относиться, видимо, к этому периоду в истории, например, Живя в том периоде в истории, понятное дело, что когда разрушается храм и начинается голодная диаспора еврейская, которая привела к кровопролитию, в общем-то, и в какой-то мере холокосту, и, может быть, ассимиляции там, еврейского населения и так далее, то действительно есть как бы повод плакать. Другой вопрос, когда нет никакого, например, иностранного засилия над еврейской страной люди туда могут приезжать свободно когда нет короны э, репатриироваться и так далее когда хотят и собственно говоря тогда что тогда это считается что все хорошо что наш храм как вот государство израиль отстроен. вроде как плакать не, не о чем да и был такой э, мудрец папа из 4, 4 века он в вавилонском талмуде о нем написано он разделил это как бы на три состояния он говорит что бывает мир да, когда вот, вот на еврейской земле сейчас еврей вообще мир происходит, и тогда эти даты действительно становятся праздниками, каждая из них. То есть вместо поста просто люди сидят за столом и празднуют. Это вот он это имел в виду. Когда э, происходит гонение на еврейский народ, естественно, никаких праздников, и там тогда вот происходит пост, и тогда вот происходят все эти, как мы говорили, ограничения свадеб, праздничных событий и так далее. И э, когда вроде как непонятно, э, мир это или э, гонение еврейского народа, что, в принципе, иногда бывает непонятно, потому что оно как бывает э, вроде как мир, а есть там антисемитизм или какие-то другие вещи, то люди вправе решать, хотят они поститься или нет. То есть вот на сегодняшний момент, если мы проанализируем все эти три состояния, не очень понятно, в каком мы находимся, но, скорее всего, э, гонение все-таки на еврейский народ, по крайней мере, в большем количестве стран у нас нет. И поэтому есть действительно община в Израиле, которая, причем, мне совершенно не обязательно из либеральных движений, я знаю нескольких ортодоксов, именно которые по букве законно соблюдают еврейские традиции, которые считают, что это праздничный день, потому что сейчас мир, да, и нет гонений, и, в общем, нет иностранного управления страной. И по всем этим параметрам вроде как мы грешим именно тем, что мы постимся и плачем о разрушенном Иерусалиме, когда он вроде как отстроен. То есть это тоже можно, нужно взять во внимание и э, как бы сочетать, видимо, эти два, эти две тенденции, э, э, когда мы говорим об этих днях. И э, переходя к празднику, праздничной дате 15-го мы его называем Тубе Авту, это Тет Вав, это 15-е на иврите вы знаете буквы, они имеют э, э, гематрию, как, как бы гематрию имеют. Числовые значения, поэтому это 15 ава, это тот день, когда девушкам э, еврейским было разрешено танцевать виноградников, причем очень интересным образом они должны были одеваться, почему, собственно говоря, вы, некоторые из вас одеты, надели на себя белые одежды, в белых платьях, и сказано, что те девушки, у которых нет было там возможности или денег купить вот эти вот красивые белые платья, нужно было делиться тем, у кого они были, для того, чтобы не, не было девушек, которая не почувствовала бы на себе этот праздник или каким-то образом недостаточно э, могла проявить себя в этот день. Так что же особенного происходит? Этот праздник, естественно, в месяц, а, вы знаете, собирают э, виноград. Вообще собирают очень часто урожай. В Израиле у нас постоянно какие-то урожаи собирают, да, но вот в августе именно э, виноград. И вот эта зрелость этого винограда, она метафорично очень, если так посмотреть на нее, она, э, всегда, когда мы говорим о любви и песни, песни и так далее, я не буду вам рассказывать об этом, вы это все знаете, э, мы говорим и приводим пример э, э, грозди винограда, да, то есть э, спелый как виноград, там э, пьянящий как вино и так далее, то есть вы понимаете, о чем мы э, говорим, и э, поэтому не, не, как бы не случайно они танцевали именно в виноградниках, но что интересного происходит, что именно в этот день, Мужчины из колена Беньямин, которые были отлучены фактически от остальных колен, сейчас я вам расскажу почему, им разрешалось именно подглядывать за этими девушками, танцующими в виноградниках, и так по-законному -по себе воровать, в общем, невест, да? то есть э, мы, может быть, в каких-то южных республиках знаем, что есть такие обычаи, и вот как, у, как выяснилось, у нас тоже такой обычай был. Э, вот. И э, связано это с тем, что представители колен Бениамина некоторое время до э, введения Тубеава, который, кстати, у нас не э, является праздником истории, он привлечен был потом, привнесен э, традицией уже устной, э, они, э, в принципе, только, они только в этот день могли э, прийти посмотреть на девушек. Почему? Потому что их колено было был подвержено опасности вообще исчезновения полного. Потому что, когда случился, собственно говоря, очень такой горький и трагический случай, с, который называется у нас в Торе наложница из Гивы, да, в Танахе, это когда человек из колена Бениамин, значит, пришел к своей наложнице, в то время были такие люди, вот, это просто незаконная его жена, да, это так считалось, она называлась наложницей автоматически, он пришел погостить там у какого-то человека в колене Бениамина именно, и, и просто забыла об этой женщине, то есть он увлекся беседой со своим новым, значит, другом, не знаю, соратником. Они так бурно беседовали, дружно беседовали всю ночь, что забыли эту женщину за закрытой дверью. И в это время произошло совершенно трагическое изнасилование этой женщины, грубое очень и очень как бы опасное для ее жизни. Она не могла прийти в себя и к утру... Она скончалась. Когда он открыл дверь, он обнаружил ее там, обвинил, естественно, колено Бениамина, а не себя, в том, что с ней произошло, э -э вот, потому что он-то о ней не вспомнил, а колено Бениамина, как бы оно там ходило и ходило себе, да, то есть она стучала, видимо, в дверь, никто ее не слышал, э по поводу, опять же, увл увл увлеченности разговором, да? и э тем самым, значит, он разослал э -э -э всякие вещдоки в остальные колена Израиля и сказал, посмотрите, что сделали с нами, тут он себя причисляет к этой истории, да, совершенно непонятно зачем, колено Бениамина. Таким образом, их как бы отлучили от других колен, и фактически у них там и была, естественно, кровопролитная война, очень многих там убили, и со временем бы просто колено исчезло, потому что им нельзя было жениться на других коленах. И поэтому только в этот день они получили именно вот такую вот премию, приходить, смотреть, и высматривать себе невесту. Уже люди, которые не связаны были с этим случаем, абсолютно просто, это их какие-то там, да, уже будущие поколения дальнейшие. Вот, и этим, собственно говоря, этот праздник и знаменит. Сельскохозяйственный, естественно, праздник, как я уже сказал, связан с виноградом, и как праздник Тубишвад, не напитан в Торе вообще не описан никак. Поэтому, вот, собственно говоря, день плодородия такой. Поскольку новолуние – это начало месяца, то очень нам с вами полезно формулировать, формировать положительные мысли, образы для того, чтобы понимать, в каком направлении нам двигаться. И поможет, помогут нам в этом мои волшебные метафорические карты. Пока я буду подключать свою платформу, я прошу вас, подумайте, чего бы вам очень хотелось в этом месяце. Возможно, кто-то уже поставил себе цель, но не знает, какой первый шаг нужно сделать. В поможет вам карта, выбранная вами. Возможно, у кого-то есть какая-то проблема, и нужно найти решение этой проблемы. Либо вы начинаете новое дело, но теряетесь в ресурсах, где, где что мне поможет, да? И эта карта поможет, и она покажет, какой ресурс у вас есть точно. Подумайте, чего вам очень-очень хочется. На экране будет э, колода карт. Ну, 10 карт. Сейчас я вас попрошу задумать число от 1 до 10. Придумайте сейчас себе это число. И когда я открою э, колоду карт, э, там их будет всего лишь 10 штук, вы легко найдете свою... Так, видно. Скажите мне, пожалуйста... Вы видите? Пока нет. Ждем. Нет. Пока а вот теперь, теперь начинается. Так, есть, да? Есть. Есть. Итак, кто из вас загадал, какое число, отсчитывайте. Смотрите на свою карту, а я буду увеличивать каждую карту. Вы можете сделать скриншоты для себя. Подумайте, глядя на карту. Сразу. Что всплывает у вас в голове, да какой образ, какие чувства, эмоции рождаются, глядя на эту карту, как она связана с вашим вопросом, с вашей, может быть, это проблема, может быть, это просто желание какое-то для себя. Вот вторая карта, если кто-то загадал номер два, ниже карта номер три. красная девушка уже. Подумайте, а возможно, вы что-то ценное сейчас для себя найдете, увидите. Кто-то, может быть, ресурс какой-то увидит, кто-то решение проблемы своей. Так, это пятая карта, вот шестая. Вот карта номер семь. Вот карта номер восемь. Прекрасная скрипка, интересная, очень с крыльями. И карта номер 10. А теперь представьте, как будто бы эта карта могла говорить. Либо какой-то персонаж на этой карте что-то хотел вам сказать. Что бы эта карта вам сказала или этот персонаж? Запишите первое, что приходит вам в голову. Это может быть одно слово, два слова или одно-два предложения. И я очень хочу, чтобы это стало девизом таким для вас на месяц А, который вы можете написать его и повесить у себя где-то на холодильнике или где-то в комнате, и глядя на него, он будет вас поддерживать, вас вдохновлять. Там может быть ваш ресурс, там может быть помощь в решении какой-то проблемы. Это может, быть, это может помочь понять вам саму себя, что я хочу, чего мне не хватает, куда мне двигаться, что мне поможет. Или же от чего мне стоит отказаться. Возможно, какую-то преграду вы увидите. Все, что отзывается у вас сейчас внутри, не бывает неправильных ответов, это ваше и это самое правильное. Если кому-то нужно увеличить карту, я могу сделать это еще раз. Скажите, пожалуйста, если кто-то хочет сделать скриншот, какую карту увеличить, какой номер. Все видят свои карты. Пока никто не просит, значит, все видят. Восемь, восемь. Первую можно? В общем, все. Михаил, наверное, видят все. Первая карта. Тогда все по порядочку буду увеличивать еще раз. Ловите первые ассоциации, первые чувства, какие мысли, какие вот идеи приходят, да, что она вам говорит эта карта. Обращайте внимание на то, что вам не нравится в карте, если есть такое. Это такой звоночек, значит, вы задели какую-то болезненную тему, надавили на какую-то плавишу, которая может быть, скрывали, отодвигали в сторону, это тоже момент для того, чтобы подумать, углубиться и покататься внутри себя. Прекрасная девушка с потихоном и зунтиком у каждой из вас будут свои ассоциации и это правильно не может быть неправильных ассоциаций представлений эти карты работают с вашим личным бессознательным которое помогает достать да, на осознаваемый на сознательный уровень то что скрывается и, можно, пожалуйста, 8 увеличить? Да, можно, конечно. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Поэтому, если вы сейчас записали послание от этой карты, может быть, я, как я уже повторюсь, это будет одно, слово два, слово или целое предложение, и пусть это станет вашим девизом на месяц от, Пусть это даст вам нужные силы, ресурсы, зарядит энергии, откроет, может быть, новый, вид, да, новый взгляд на то, что вы, на то, что вы хотите изменить в своей жизни. А, возможно, вы хотите сделать старт, но не знаете, какой первый шаг, самый простой первый шаг. Может быть, как-то это вам подскажет и поможет. И я бы очень хотела, если вы не против, мы можем ежемесячно на каждой нашей встрече расходыша сделать из этих карт маленький ритуал. Мы можем брать разные колоды, задавать разные вопросы, разную тематику рассматривать. Если вы будете за, мы только тоже за. Ну что, тогда я отключаю. Я надеюсь, все успели посмотреть, фотографировать, сделать скриншоты и написать себе. Спасибо вам большое, Все, я выхожу. Спасибо, Михай, спасибо, очень инструмент, интересный инструмент работы со своим бессознательным. Спасибо, Мариш, микрофон. Спасибо, Михай, и спасибо, Ира, ты как раз вот то нужное какую, такую ассоциацию, да, сказала инструмент. Инструмент – это вот такой предмет, который побуждает женщин к творчеству. Ну, с помощью инструмента… Голос тоже инструмент, это инструмент именно женщины. И вот я хочу наших участниц спросить, может быть, они знают песни, которые пели, восхваляли женщину? Может быть, они сейчас скажут какие-то есть такие знаковые песни, еврейские песни? Ну, в первую очередь, это гимн женщине, Эшитхаль. Эшитхаль, совершенно верно. Что-то еще, может быть, еще, как, а, а песню, а, <свят> песня, а, может быть, мама, о а маме какие-то песни, может быть, вы знаете, еврейские. Еврейская <свят> мама. Да, Идиша-мама. Да, Мамины глаза. Мами". Мамины глаза, да. Алла Йошпе пела когда-то, да? Нет. <свят> Это не Ёшпы пела. Йошпе. Это Тамара пела, кстати. Пели, пела «Мамины глаза», а «Еврейские глаза» пела Ёшпы с Рахимовым сама. Все ясно. уточнение. Да, спасибо. А, может быть, вы знаете песню «Мама же зажигает шабатние свечи». Тоже, тоже, тоже замечательная песня. Вот. И когда мы готовились к нашему вебинару, вебинару на «Росходыш», мы подумали, какая песня бы ассоциировалась с «Росходышем». Вот. И мы бы хотели вам предложить такую очень известную песню, как песня «Аллилуйя» в исполнении Леонарда Коэна. И вообще много кто исполнял эту песню. Но вы у меня спросите, да, какое отношение имеет песня вот, «Восправляющая маму» песни песне «Аллилуйя». Вот, я хочу здесь такой жест, как бы изобразить, это еврейский, да, жест, по-моему, израильский рега. Одну секундочку, я, если я не ошибаюсь, да, Оля? Нет, нет, нет. Вот, и а, хочу сказать, что «Аллилуйя»… Это восхваление, да, но восхваление Всевышнего, и она так и переводится, «Алилу», то есть «Хвалите», и «Я э, Всевышнего Бога». Вот. И, э, конечно, эта песня э, сначала, да, спел ее Леонард Коэн в 80-е годы, и потом стали петь ее э, все э, певцы, ну, ну, как бы и Фредди Меркури пел, и Майкл Джексон, и все исполнители, которые пели, они также пели и свои, придумывали свои слова на, на эту песню. И, кстати, вот песня Коина. там в, этом, в этой песне 5 куплетов, но на самом деле он придумал 80 куплетов на эту песню. Вот, и потом, конечно, выбрал 5. И э, если говорить о содержании песни, то, таки да, там поется о женщине, но не об одной женщине, а о, о разных женщинах. Вот я насчитала о, о четырех женщинах. Это об Атшева, окупающейся в лунном свете, Далила, которая состригла волосы Шимшону. Э, по всей видимости, была женщина средневековья, чей флаг он увидел на мраморной арке о современности, которая героя открыла э, истинное понимание любви. Вот. И э, на многих языках исполнялась эта песня, э, в том числе и на идиш, и на белорусском, кстати, есть перевод. Вот. И э, мало этого, сочиняет э, свой текст многие. И мы предлагаем э, сначала вам, может быть, посмотреть ролик, но мы решили, как бы, чтобы этот ролик я скинула в чат. Вы все знаете, что на, в месяце АВА ну, запрещено да, петь песни в таком большом исполнении. Вот. И может быть у вас, когда вы посмотрите этот ролик, может быть, вы придумаете свой текст песни, а может быть, и придумаете мелодию свою, и на следующем нашем вебинаре мы услышим вашем исполнении а, эту песню. Вот. И а, здесь я хочу вам а, показать, а, мы готовили как бы, а, этот а, ролик. Сейчас, одну секундочку, Покажите. Вот. ну, мы подобрали такое знаменитое исполнение этой песни на празднике света в Иерусалиме. Потрясающие панорамы, вот, и потрясающая, конечно, такая картинка, и очень красивые женщины в белом пели эту песню. Мариночка, ты его прикрепишь сейчас нам в чат? Да, да, да конечно. конечно. Это, то есть у вас будет возможность продлить себе а, удовольствие рож -ходыша, да, принято, чтобы женщины воздерживались от работы, как мы говорили, хотя бы полчаса, пока горят свечи, примерно как на хануку, то же самое. Посвятили себя любимому делу, будь то чтение книги в кресле качалки, либо активная пробежка, но только чтобы это наполняло вас энергией, доставляло вам удовольствие. И вот а, одно из таких это вот а, просмотр и слушание вот этого клипа. И вот теперь будем мы все знать, что песня Аллилуйя не только хвала, да, как «Алель», которая дополнительно носится в молитву на Рошходыш. Не только хвала этому моменту, Рошходышу, что мы все собрались, но и, и хвала женщине. Леонард Коин пела о женщинах, да, очень красивым языком, но не зря же он потомок Коинов, да, первых священников. Так что а, знаете, что и, и эта песня тоже о нас, о женщинах. Она и, прозвучит... кстати, кстати, молитва «Алель», которая поется на Рушходыш, и ты ла это все однокоренные слова. И, наверное, русское слово «хвала» — это тоже с этого корня, мне кажется, пошла. Спасибо большое, Марин. И а, хотелось бы пожелать вам а, в этом месяце, несмотря на то, что он не простой, неоднозначный, извлечь из него а, м, наибольшую пользу для себя, обогатиться, вдохновиться и а, в следующем месяце встретиться с новыми силами, с новой энергией и с какими-то, может быть, творческими новинками для своих подруг. А, каждый, а, каждую нашу встречу у нас будет творческая презентация от какой-либо из участниц. Так что связывайтесь, пишите, мы с удовольствием будем включать ваши номера в нашу концертную программу. Если Спасибо. У вас, если у вас есть какие-то пожелания, если вы хотите придумать, ну, у вас уже есть готовый ритуал интересный, женский, э, такой, такая женская практика, пишите нам, мы с удовольствием будем пробовать э, подскаивать, да, под себя. Если вы пишете песни, пишете стихи. Э, я не знаю, вот кто-то там да рассказывал, что он вязал, там э, вяжет и крестиком вышивает, мы ждем, э, что называется, алор ищем таланты. Да, И э, все, о чем мы с вами поговорили, да, 9 аВ, 15 аВО. Вы теперь э, можете в меру своих возможностей, сил э, э, встретиться с своими близкими. Да, э, сейчас в большинстве стран все равно не встречаются в общинах. Если у кого-то есть возможность, прекрасно у вас есть э, инструменты и э, э, знания для этих встреч. Если нет, то в кругу семьи вы тоже можете эти памятные даты месяца э, отметить. Спасибо. И я хочу поблагодарить нашу команду, которая организовала эту замечательную встречу. Ирину Склянкину, Олю Вайнштейн, Марину, Михаль, Наталью Бабаян, нашу команду профессионалов еврейского образования, а также наших региональных представителей, которые сделали возможным донести информацию в этой встрече до каждой из вас. Приходите, наша команда готовится с большой ответственностью, с большой любовью, и мы очень гордимся ими. И каждый той из нас, кто пришел на эту встречу, Давайте нам эту песню. И, кстати, пела ее не только кон Замечательные женщины тоже исполняли эту песню. И женщина, которая поет о женщинах, в этом тоже есть большой смысл. Еще раз спасибо команде. Спасибо, девочки, спасибо. большое. Спасибо большое. Девочки, спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. С удовольствием слушали Тщательно. и думали... Как написано, спасибо, на... Как... Спасибо, как написано на наших значках, я верю в женщин. Спасибо, Татьяна, спасибо, девочки. Будем благодарны за ваши отзывы и предложения, потому что мы вместе с вами вносим новые ритуалы, стараемся сделать наши встречи и полезными, и интересными, и расслабляющими, чтобы нам всем было комфортно и познавательно. Спасибо вам, Ходыштов. Спасибо большое, Ходыштов. Спасибо вам, Спасибо Ходыштов. Ссылка на песню сейчас находится в чате. Можно ли перейти на нее и послушать? Можно скопировать ее себе да, открыть в чате. А, к сожалению, мы не можем такие известные песни включать. У нас идет на трансляция на Фейсбуке. При трансляции на Фейсбуке мы не можем включить в прямом эфире это да, нарушение авторских прав, вы знаете, закон, что просто наш эфир сразу же закончится. Всегда. но мы можем каждая послушать ее да, всегда, Рома, получить удовольствие. Удовольствие, конечно, и посмотрите, какой прекрасный Иерусалим. А в создании этого клипа участвовала не только Марина, но и ее сын. Это семейное произведение. Сын делал, помогал Марине делать титры к этому клипу. Это вот интересно. Посмотрите, скопируйте себе. А, и сразу я, я, послала, я послала ссылочку э, с простого э, этого клипа. А потом, когда мы можем сделать, когда мы будем делать э, по вебинару уже э, там, э, отчеты или там что-то еще, мы можем скинуть, конечно, вот этот вот ролик. Угу. Спасибо, девочки. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Вот До что? встречи. До 20 августа. Спасибо большое. Да, ждем, вас, ждем вас 20 августа на следующем, на следующем клубе нашем, на следующем, ну, в нашем прославленном месте. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. спасибо. Да, До свидания. Свидания было очень интересно. Это взаимно. Нам спасибо. всегда интересно с вами Ровная. Такие интересные женщины. Привет, Такие привет. Интересные привет. Привет и спасибо. Спасибо большое, Ларис. Да, ты меня увидела. Конечно, увидела и услышала. <связано, <связано> я Пока только так, но я надеюсь, что когда от корона закончится, и мы сможем наконец обняться без перчаток и без масок. Лукнула все терпение. Уже, уже нет терпения. Ну, потому что сидишь на месте никуда не едешь. Никакие экскурсии, никакие концерты, все отменено. Ну, я даже на Украину в этом году не еду, а? О, салют, О, так, что Но... так что будем ждать еще пару месяцев, вы может вы сюда приедете. Надеюсь, что мы уложимся раньше, чем 40 лет и все будет хорошо. Это точно. Очень звучит оптимистично Ну, в мы говорили просто об этом, что мы напрасно мы не плакали, не сетовали, так что надеюсь, что это разрешится в ближайшее время. Будьте здоровы. Да, спасибо, девочки. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего вечера.